Сейчас пару минут Думал с компьютера провести э, онлайн, но э, что-то видеокамера подвела, придется с телефона проводить, о, нас как много, всем здравствуйте, всем привет, сейчас одну секундочку, я э, подставочку найду, Добрый вечер. Так весело. Все силы. А, те, которые бес, бесноватые, все пытаются нас сбить с нашего правильного направления. Ставят подножки. Приветствую, Мария. А, то, то одно, то другое. То вчера хотели онлайн. Кошка упала с балкона. Он, ну, вроде как уже нормально от, отходит. Лапку чуть забила. Вот. Ну, наверное, темы такие интересные, что а, просто-напросто а, их нужно озвучить, а нам не дают. Ну, как бы выход нашли, все у нас получится. Вот. Из чего бы начать? Начну с того, что. В связи с тем, что э, атаки недоброжелателей на канал э, создал э, второй канал. Э, буду потихонечку туда видео э, насыщать, туда э, наполнять его, потому что э, есть угроза того, что ну, могут заблокировать канал. Э, сильно, ну как, много жалоб летело там одно время пришлось там закрыть э, половину, э, ну, не половину, но где-то пятую часть э, плейлистов пришлось закрыть. Вот. Э, ну, как бы подстраховался, э, еще один канал создал, буду его наполнять. Ну, в принципе, э, пока это все. Э, начну с того, э, что вот Во-первых, хочу пожелать всем хорошего настроения, улыбайтесь как можно чаще. Это помогает, помогает быть, помогает жить счастливо, радостно и помогает все окружение нам, ну, всю обстановку, всю весь жизненный расклад. Он, как Когда мы улыбаемся, такое ощущение, что мы... Своими зубами, своей улыбкой слепим Вселенную. И она а, в ответ нам улыбается и посылает нам а, а, такие вот ну, жизненные истории, такие расклады, когда все получается, все хорошо. И вот ну, сколько вот бьемся, а, ну как бьемся, дышу, живу, а, плыву в направлении мечте, и как бы вот как не попадались бы нам по пути помехи мы ну они преодолеваются элементарно ну как ну немножко там а, сразу приходит такое как удар энергетический. он воспринимается а, как отрицательная внутренняя энергия реакция какая-то внутренняя когда а, рождается в тебе негатив а, главное, этот негатив сразу же заметить, обнаружить и среагировать на него, то есть а, отредактировать. То есть, о, негатив, здравствуй, как у тебя дела? А у меня сегодня хорошее настроение, не надо мне портить. Я вот как раз, и он утихает. Вот просто даже вот внутренним диалогом а, негатив снимается. Просто вот заметил, снял. А, так, а за что банят? А, скорее всего, подозреваю а, просто-напросто... А, Хейтеры, либо же, может быть, какие-то, если существуют такие там, ну, почему-то вот конкуренты всплывает такое вот в голове, не знаю, просто вот недоброжелатели. Там кому-то не понравилось, что реклама у нас стоит. Ну, как бы за рекламу тоже хотел сказать пару слов. Благодарен, потому что канал создавался, можно сказать, с компьютерного клуба. У меня не было ни, ни компьютера, ничего, я то есть каждый божий день ездил э, и, можно сказать, в гостях э, работал, загружал все эти видео, и, ну, и это продолжалось больше, чем год, это продолжалось почти полтора года, вот. и как бы и сейчас вот реклама дала возможность, я вот приобрел компьютер, теперь э, во-первых, я буду делать немножко качественнее видео, потому что у меня будет больше времени на это все, и ну и как бы думаю есть нюансы благодаря которым а, вот эти вот атаки они станут невозможными. Просто мне нужно будет усовершенствовать и переделать абсолютно канал, все видео. Не знаю сколько на это уйдет, если так уж ну, ну тоже не меньше года, не знаю, может быть два года, надо будет переделать. Но ну, ничего, справимся, это такое дело житейская, заради мечты, заради всех нас, заради вот счастливого будущего, заради того, чтобы все-таки была качественная, полезная информация в этом пространстве, в этом облаке под названием интернет, потому что много, много всякого срача, много всякого, что засоряет людям голову, но как бы отвлекает, отдыхает, можно, но просто вот качество информации то что у нас это действительно ну я просто сам слушаю сам люблю это все эти все книги эти всех авторов это очень круто ну и не только я у меня мама брат уже наконец-то начал тоже вот э, перед сном он говорит я засыпаю только вот под под эти вот видео он сейчас о что слушает брат вот у меня тетя уже сделан да э, штудирует, еще и еще уже у нас дискуссии появляются, это так приятно, потому что а, год назад я был один в поле, и у меня, ну, я не видел ни горизонта, ни света за горизонтом, то есть, это было на голом энтузиазме, вот, и, ну, как бы, просто вот делал, делал, и вот это вот, а, хочу вот отметить, это корень нашей встречи, что я хочу донести, это то, что делать. А, если мы чего-то хотим добиться нам надо делать если мы хотим там просветлеть а, то творите добро а, творите сердцем создавайте а, приятные мысли которые радуют ваше сердце которые радуют вашу душу именно мысли а, слова там они уже просто автоматически сами будут вылазить когда там благодарю там или пожалуйста там вот просто вежливость соблюдать вот какие-то это ну и Благодарю. А вы действительно светились с добром. Благодарю. Так, а что вы думаете о целебате и воздержании в целом? Ну, у меня 4 года. Пока есть. Mes... Ну, в августе будет 4 года. Думаю, это ужасно. Ну, не знаю, это очень непросто. Особенно в первое время, как сказать... Иногда э, дети ночью во сне сами от тебя уходят. Это, ну, это если можно так выразиться. Целебат. Не желаю никому такого. Как бы просто я не направлена, не целена. не, ну, не целенаправленно, просто у меня так жизнь. Она меня. Я бы, если честно, никогда бы не пошел по этим путем. Меня, меня все устраивало, но один. Один прекрасный момент, оно так подкосила и подкосило, что вот, ну вот не хочется вставать даже. А потом, благодаря поддержке этих вот ангелов-хранителей, которые посылают жизнь, которые посылают вселенная, там, это родители, это те, которые поддерживают это вот реально даже вот встречались люди совсем незнакомые но они такую поддержку от, оказывали а, ну вот и я просто сейчас вот а, в благодарность им а, ну пытаюсь быть вот тем человеком который ну тоже оказывает поддержку потому что я понимаю насколько это нужно ну, просто вот не хотелось вставать, хотелось уже, да ладно, эту жизнь пойду в другую, как бы, ну, и все, и это было неоднократно, ну, ничего, а, справились, все хорошо, а вы действительно здесь так и добром, добрый вечер, вечер добрый, расскажи о своем режиме питания, добрый вечер, режим питания, нет никакого режима. Есть жизнь, жизнь поток. Я каждый раз в разное время засыпаю, я каждый раз в разное время просыпаюсь. У меня каждый день новые задачи, новая жизнь. То есть я либо ну там могу где-то либо на целый день уехать на велосипеде, там где-то куда-то по делам, каким-то, либо бабушке поехать, там помогать, либо дома сижу за компьютером целый день, вот как сегодня я планировал там приготовить супа с утра. И пошел готовить как раз вот, когда понял, что уже 5 вечера, <смех> а я еще не ел, только чай пил. То есть по питанию очень, очень сильно просится и очень хорошо кушается фрукты. Это сейчас, наверное, самая любимая основная пища, это фрукты и мороженое. Вот. Жидкое обязательно жидкое, это супы, борщи. То есть ну, есть стал реально меньше. Во-первых, если я ел 4 раза в день, и порции были, ну ого то сейчас это 2 раза в день от силы, сегодня вот один раз достаточно. 2 раза в день, как бы, в среднем, и, и порции меньше, и, и чувствуешь себя легче. Как-то вот, ну, вот особенно, когда вот на фруктах, не знаю, просто сейчас такое время, наверное, время года. Вот зимой я там сало, мясо аж бегом. А сейчас тут вот больше фруктов. Ну, может, что жарит оно, плюс, чтобы меньше энергии уходило на переработку вот этих вот пищи. и То есть, это же тоже, когда пища перерабатывается, это же дополнительное тепло в тело. Ну, как бы... Все время обращаюсь в себя, спрашиваю, что я хочу, куда я хочу, и как бы стараюсь не отказывать. Кстати... Недавно э, выпил бутылку пива, э, буквально, наверное, 4 дня назад. А на следующий день, на утро, э, записал себе в заметке, что ни в каком случае пива нельзя, даже одну бутылку так плохо, так оно изнутри. Я не знаю, но раньше, если можно было даже литров 10 так вот выпить, то вот, ну, просто проверяю. Я экспериментатор вообще такой. Мне интересно... Э, ну, мне интересно на себе проверять я как я могу что-то куда-то говорить если я этого сам не пробовал если я этого сам не проверил и вот ну основное это конечно все на себе через себя проверяйте никому не доверяйте только себе никто не может знать лучше вашего внутреннего, контролера или свидетеля или присутствия что вам надо что вам хочется истинно то есть просто бывает вот, там хочется чего-то а себя переспрашиваешь туда в глубину ныряешь спрашиваешь да нет не хочу это вот но ну, это как бы тут нужно очень хорошо научиться взаимодействовать мы три единая такая суть создание творение и по привычке, как бы, ну вот, по, по памяти вот скажу, что жил по уму, большую часть жизни по уму, и ум, он эгоист, он не собирается сверяться ни с душой, ни чувствовать поток духа. Ему как бы это не интересно, у него свои цели, свои задачи, у него свои мечты, свои планы и свой вектор движения. И самая задача моя стала объединить э, вот это вот воедино. Но для того, чтобы объединить ум, дух и душу, надо э, ум воспитать именно, его нужно как маленького ребенка, вот чтобы он э, там, то не думай, это я тебе запрещаю думать, чтобы таких мыслей вообще больше не было. То есть я себе вот такие установки даю. Э, и, ну, давал, даю и буду давать. То есть если мне что-то в себе не нравится, я... Э, даю себе установку и получается как сознательная установка зарождает в уме какую-то какую-то галочку ставить типа рефлексика что в следующий раз когда возникает такая мысль допустим которую ты уже сказал нельзя а ум на нее уже реагирует, он, он такой, типа, вдруг заметит, а ты это чувствуешь, что вот, о, ты на нее сразу внимание обращаешь, о, стоять нельзя, то есть не допускаешь. Ну, это внимательность, развивать внимательность к самому себе помогает упражнение резиночка. Так, всем привет из Казахстана, привет, благодарю. Как начать вести дневник? Я начинал вести дневник, а потом перестал дневник не знаю как бы это тоже все на внутреннем отклике есть рекомендация очень классная перед сном записывать вот, вот уже все там поели все умылись там собираюсь засыпать берем тетрадку и пишем просто вот я самый счастливый человек на свете я самый добрый человек на свете, я самый мудрый человек на свете. И вот это вот счастливый, жизнерадостный, внимательный, здоровый. У меня это занимало там одну-две страницы, это было предложений, ну 50, в среднем 50 предложений было. Очень интересно, работает, помогает. Как бы и не надо дневник никакой вести, просто вот э, давать себе перед сном э, такую, как, это как программирование, э, программи... сознательное программирование умственной деятельности. Вот, наверное, так это можно назвать. Ну, хотя вот многие советуют дневник вести, но я в дневник записываю, только если что-то э, очень много снисходит информации, я записываю как то, что мне очень сильно нравится, и тем, чем я хочу поделиться. Но пока я еще об этом не рассказываю, не высвечиваю, потому что а, потом а, я веду исследования. Не я, конечно, ум, он там частично на автоматически половину ведет, даже большую половину, это автоматические процессы. Просто вот когда ты записал, ты уже как создал реальность показал, проявил интерес, что вот мне мне, ну, мне вот этот вот вопрос, пожалуйста, это для меня важно, то есть, и как бы, ну, он, он, он решается, как-то он приходит ответ. Я не знаю, я не знаю, как бы все процессы не отследить, потому что хочется и умом, ну, то есть, просто как присутствовать можно э, без ума то есть вот здесь и сейчас это вот состояние вне личности вне ума э, но э, ум не воспитывается а он просто как будто в сторонке стоит или как будто его нет вообще он как будто выключен а мне интересно именно чтобы э, ну как взаимодействие я почему-то очень уверен в том что нужно э, синхронизировать и настроить максимально а, как типа как нейронной связи между нейронами так само вот связь настроить между духом душой и телом ну умом после того как начала заниматься духовным развитием то же самое испытала с алкоголем просто не идет и все да, и так тяжко слушала книги Вуржиева и Успенского. Там четко описано а здесь и сейчас. Люди просыпаются, а на самом деле впадают в другой сон под названием Реальность. У нас есть такой вопрос, что же такое на самом деле здесь и сейчас? На самом деле это очень интересный такой, как тумблер. Получается, можно, ну, мужчины поймут, что такое тумблер. Сейчас попытаюсь описать. Получается, здесь и сейчас это чередующиеся такие, как получается, как мы можем быть сейчас, но не здесь. Мы можем быть здесь, но не сейчас. Мы можем быть здесь и сейчас, и мы можем быть не здесь, и не сейчас. Вот так вот. И вот эти вот, ну, оно чередуется как бы в зависимости от уровня осознанности. Поэтому для того, чтобы э, э, пребывать здесь и сейчас, нам нужно нащупать вот эту осознанность и пребывать в ней. Э, здесь и сейчас это вообще как бы э, состояние э, не, э, Творца, когда ты э, абсолютно доверяешь, э, вот я даже формировал, себе такую мыслеформу что господи я а, прошу тебя веди меня я тебе доверяю и ну и научи меня доверять тебе еще больше чем а, я сейчас это ну то есть чем чем это сейчас у меня и а, и как вот и отпускаешь вот, отпускаешь вот эту ситуацию отпускаешь а, отпускаешь этот мир а, он устоит без тебя есть как а, Предки говорили, да, что на трех слонах держатся. Есть слоны, которые держат этот мир. Ничего не случится, если ты его отпустишь. Ничего, ну, то есть отпусти, этот мир есть твоя привязка. Ты, ты настолько легкий, ты настолько свободный, что ты способен летать, ты способен парить. Парить в этом мгновении и не только и в пространстве тоже и получается а мы привязаны и привязки нас держат и мы получается становимся тяжелыми и не можем взлететь немножко дальше еще там про это расскажу вот насчет здесь и сейчас просто чую тут что-то еще интересное сумею принудить сердце нервы тело тебе служить когда в твоей груди кипит Сумей принудить сердце, нервы, тело тебе служить, когда в твоей груди киплинг. Сердце ничему не принудишь, сердце диктатор. Но этот диктатор у него корень, любовь. И сердце поток, который постоянно идет. Ну, то есть он не стоит на месте, это постоянное движение это поток сердца. И как бы там не принудить, там просто внять внимать то, что дает сердце. Сердце дает счастье, сердце дает радость, любовь, веселье, смех. А, но мы это не принимаем, потому что а, у нас есть глубокий интерес познания, познать себя. И себя мы познаем а, на, а, как бы, можно сказать, одном из первых этапов через эго, через свою личность. Поэтому наше внимание привито к уму. Поэтому мы настолько... А, как бы, а из-за того, что мы так долго прививаем внимание к своему уму, у нас вырабатывается привычка. Привычка внимать ум. И отвычка, <с> да, если можно так сказать, отвыкли внимать сердце. Поэтому мы и теряем этот момент, поэтому мы э, как бы и теряем себя. Потому что я есть сердце, сердечный поток, вот, ну, э, это вот э, жизнь живое. А ум — это как бы, ну, много, много можно сказать про ум. Но для меня ум — это очень классный друг, подарок. И правда, с ним не всегда просто. Он по привычке, по старым привычкам еще пытается тобой манипулировать, сует различные мысли, которые воз возбуждают в тебе реакцию реакция она по-любому проходит просто тут тоже там сразу же настройка восприятия как это все воспринимать ну уже давно все пустое все сгорело, и только воля говорит иди продолжение линара спасибо уже э, очень красиво обожаете стихи всегда читаю когда тяжело так Людмила, мне это стих помогает, так нет, вот так. уджи шикарно о трех состояниях: Ум, сердце, тело, трех трехмозговые двуногие, это нас. Стань магом и все изменится. Магом, волшебником можно а, там, кто не, не, можно даже сказать богом, кто не, не это самое, не, ну, не в обиду, конечно, Богу настоящему или как он не обижается ему весело за нами наблюдать. Просто как? Творцом. Вот это вот классное Правильно, к уму, чтобы нас не обманули. Для чего нужен целибат? Благодарю. Для чего нужен целибат? Во-первых, это терпение. И дал смирение, у меня просто безвыходность была, что... Ну, я как бы и хотел, но, но, но пришлось. Вот. И как бы терпение. Это вот терпение и смирение это такие качества два вот. Они такие самые тяжелые. Ну, тяжелые в плане освоения. Это... Они очень много чего дают, но... Трудно вырабатывать, ну, трудно в том плане, что долго. Как бы, ну, чтобы терпение, терпение ты за, за минуту не, не воспитаешь, его надо, там, год-два, там, то есть, вот так вот. Поэтому они, мне почему-то, кажутся самыми трудными качествами. Хотя, не менее трудное качество — это вот доверие, вера. Самое, как смотрела одного мальчика, ребенок а, а, или девочка, не помню, давненько просто было. Э, Ребенок, в общем, там пять или шесть лет. Э, и э, не помню даже какой вопрос э, мама ему задала, но, видно, просветлен такой светлячок, и он говорит: э, вера самое главное в жизни. А без веры тут вообще ничего не будет. Нет веры, нет жизни. Вот, поэтому, как бы.. Э, прошу Бога, давно просил, прошу и, кстати, укрепляет веру, помогает веру. И укреплением веры является вот ваше, ваше соучастие, содействие, ваша благодарность. То есть то что, я вижу, то, что я вижу, что канал не зря, что он, ну, вот эти вот авторы, они помогли мне, и я решил рассказать об этом всем. И я сейчас вижу, что они помогают стольким людям и вплоть даже до того, что родителям, маме и брату. Если вы знали моего брата, я никогда в жизни не подумал, что он вообще, вообще как-то прикоснется когда-то к этому. А он каждый вечер сейчас, ну, как бы, вот, для чего... целебат. на самом деле не знаю, для чего он нужен, целибат, Вот если вот честно ответить, просто как... Но если бы мне жизнь не подарила этот опыт, я бы его и не брал. То есть я не, не могу сказать, что он нужен. Не нужен даже. Если у вас есть любовь, если, ну, я просто как, я принял решение, что пока миссия ну, не найду вот ту самую, я ну, не буду распространяться на, ну, без любви. То есть, и, как бы, и, и вот уже четвертый год вот, ищу. Вот, ну, то такое. Но если бы она была, не нужен этот целибат. Это, как бы, кому нужен, судьба подарит. Кому нужен. Поэтому, ну, доверяйте, доверяйте э, себе, доверяйте э, жизни. Ничего плохого жизнь нам не дает. Все, что дает, она дает нам хорошее. Мне вот недавно такой урок тяжелый подарили, ну очень тяжелый. А, правда, не знаю, либо ангел-хранитель, либо кто-то, ну вот, как будто вот стал рядом и держит меня как, или на руках, или за руку. Ну вот, и мне, ну я понимаю, насколько это тяжелый опыт, но он мне ну тяжело дался, но не настолько тяжело, насколько этот опыт должен был в общем прийти. Ну как-то помогают, помогают. Поддержка идет со всех сторон, если ты а, с, приготовил себе как а, подушку, да, перед падением постелил а, солому, а, а что такое солома, это благие мысли, благие намерения и благие деяния со словами, то есть а, это наша а, подушка безопасности, а, если мы творим сердцем, мысли слова поступки то вокруг нас создается такая как какой-то защитный шар кокон а, либо же просто вот становится а, не знаю вся небесная сила со мной да, становится и и это всячески обороняет и, и страх пропадает сам он уходит потому что ты знаешь что мне нечего бояться за мной стоят рот стоит а за мной ангел-хранитель там ну Хоть бы не потерять душу, надо ходить в музыкальную школу. А, чтобы не потерять душу, надо ходить в музыкальную школу. А музыка, это как бы я еще... Я еще спою. <laughs> это круто. А, вот, а, может, кто-то слушал кубанский казачий хор. О, вот эта музыка. Я бы, конечно, хотя бы раз в жизни на их концерт попасть. А, что такое лень? Сейчас прочитаю, вот тут у нас такая перепалка была, ну не перепалка, а дискуссия в комментариях, вот человек пишет, есть еще один страшный враг человека, про который не упомянул Дон Хуан, это всемогущая, всеполощающая человеческая лень. А я пишу, на самом деле лень это самый лучший друг человека и тренажер для укрепления духа. На что получил ответ, с чего такой вывод, где об этом упоминалось в Кастанеде или других источниках подобного мировоззрения. То есть, ну, в общем, лень, во-первых, смотрите, в этом мире все благо. Вот ленюсь я мыслить, ну, как, передавать поток сердца через мысль, да, ленюсь и поленился я пожелать кому-то крепкого здоровья, там, а, или а, ну, подумать что-то хорошее. В это время, а, это время, когда я поленился, заходит а, и забирает что-то, а, что не принадлежит мне, то есть что-то, что не является мной, налипает, это вот... А, внешние факторы создают заместь тебя. Если я не создаю, если я ленюсь, то за меня создают. А если за меня создает а, Вселенная, то она формирует для меня опыт, который приходит мне жизненной ситуацией. Вот я поленился, к примеру, а, ну что-то сделать. А, для того, чтобы осознать то, что... Лениться нельзя в таких случаях, мне приходит жизненный опыт, который меня жестко наказывает, я получаю наказание, и вместе с наказанием мне приходит ответ, что вот, лень тебе принесла вот такой вот подарок, вот такое вот понимание, что, как сказала Галина Гончак, это одна из моих наставниц, она, кстати, вправляет здравомыслие, очень хорошо мне вправила что святое место пусто не бывает. И если этот момент мы не присутствуем, да, допустим, даже не присутствуем вот здесь и сейчас без ума, да, от чистого вот присутствия. Даже если мы не присутствуем, а, к примеру, создаем мысль благую, Например, госп, ну там молитва, да, там э, пускай там в этом мире наладится уже порядок, пускай придет э, гармония, единство, чтобы уже наконец-то вся планета Земля стала единым целым. Э, я уже забыл о чем я. Ладно, сейчас что такое лень? А лень. В общем, лень, много чего, ну как, мне, к примеру, лень на спине тащить сумки с базара, я взял и придумал коляску, да, и с помощью коляски уже везу не на спине, не на горбу, а спокойно себе иду, несу лень. Просто во всем, тут, что я хочу вообще, отвечая на этот вопрос, сказать, что надо сформировать образ мышления такой, чтобы во всем видеть только благо, только любовь, только счастье, только здоровье. И тогда э, ваше поле укрепляется, и в него уже не попадает, э, во-первых, частота вашей энергии возносит ваше сознание э, на уровень, где э, негативные мысли уже не обитают. И с этого уровня э, еще про проще творить, еще проще быть. Э, ну, еще проще любить, еще больше проще радоваться, улыбаться, быть счастливым. Всем привет, Михаил, здравствуйте. А мне, думается, слепая вера привела туда, что мы сном называем. Просто мы любим этот сон. Этот сон нам подарок. Как? К примеру. Для меня в детстве было сном, что я умею ходить до того дня, когда я пошел. До этого дня ходить для меня было как, как во сне, то есть я, ну, я не умел. И вот что такое сон? Сон – это эволюционная ступень. Сейчас мы здесь, на этой ступени, во сне развился уже в другом сне, в более осознанном, более сознательном, более духовном, более еще каком-то и так дальше. То есть мы идем, всему есть научное объяснение. Однозначно проверялось в Самадхи, когда был. Там на все есть ответы, и все ответы научные, и, кстати, очень простые, и просто так звучат, что если бы вещать с того состояния... Давно бы, ну просто нам, наверное, нельзя, потому что, ну закрыто, туда не, сам не выйдешь, туда зовут, ну как пускают только по приглашению, я так понял. Значит, прежде чем появилась вера, а не фанатизм, надо прежде сомнению придать. А это тоже как эволюционная ступень, сомнения. А, вообще все нужно придать сомнению, абсолютно все, но потом приходит такой момент, когда тебе сомнения не нужны. И, и вот у меня сейчас такое время, когда я любое сомнение гоню прочь, потому что сомнение — это недоверие к себе, недоверие ко Вселенной, к Богу. И если, ну просто как, когда, когда, вы, когда у вас появляется навык здравомыслия, ясновидения, яснослышания, то сомнения вам уже ни к чему, потому что ну вы все я, вам все ясно видно, слышно, как бы и вам не в чем сомневаться и незачем. Лень, двигатель прогресса, сто процентов. Вы курите, курили, каннабис, и как относитесь к такому роду, влияние на сознание. А курил сигареты 14 э, э, убивает напрочь э, память, уверенность убивает и, и еще много чего, а, и, и лень умножает. <свят> то есть, если ты хочешь уйти в философы, пожалуйста, но если ты хочешь сотворить прекрасное в этом мире, то нужно здраво мыслить, а здраво мыслить это без без вспомогательных, проверял, перепроверял, я очень любил это дело, особенно медитации под, под коноплей, но и я много раз перепроверял, я сомневался, ну, до последнего, все перепроверял, не катит, нельзя, не надо, здравое, во-первых, оно просто как, выкидывает сильно высоко, а потом ты же падаешь, и падаешь еще ниже, и очень низко и у того низко труднее потом вылазить А когда ты балансируешь э, в здравом э, в здравом уме в здравом порядке тогда тебя нету этих колебаний э, ты постоянно ровно здесь сейчас у тебя все хорошо поток каждый э, каждый божий день он усиливается э, э, то есть жизнь становится краше, настроение лучше, счастья больше, мгновений больше в этом жизни. Ну, проверял. Вот тут вот лень не существует. Точно, вот, вот Евгений, красавец, благодарю. Вот это вот очень точно подмечено. Лень не существует. Там, где лень. Там есть всегда работа, минимум а, умственная деятельность. Вот мужики любят на диване полежать, но они же не просто лежат. У них в голове постоянно, ну, знаю, ну куча процессов, куча... А, ну, Во-первых, есть а, желание, а, желание там... А, а, там, ну, даже, даже банальное желание обустроить э, благо, там, э, в семью, там, то есть вот этот вопрос. Потом у него еще, там, еще какие-то процессы, плюс у него, ну, то есть э, лень, ее не бывает, <laughs> точно лень. Люди хотели по побольше времени оставить себе и придумали машинки, посудомоечные, стиральные машины и т.д. Просто нашел мы... Это время тратим. Если это время мы выделяем для того, чтобы с родителями старенькие, то есть бабушки, дедушки, то пожалуйста. Если мы это время тратим на благоустройство этого мира, неважно мыслью, словом или делом, там, то пожалуйста, это здорово. Но если мы поставили стиральную машинку, а сами пошли на работу зарабатывать дяди, какому-то очередной миллиард а сами при этом просто там ну дабы выжить то это как бы не ну то есть я понимаю понимаю конечно но но не принимаю вот то что вот ходят на работу я просто сам такой был у меня родители до сих пор такие что и ну два-три месяца работать чтобы купить телевизор та да елки и палки, ну, а три месяца жизни не жалко за телевизор, три месяца жизни за телевизор, ничего себе. Да не, спасибо, я это, я в окно посмотрю. Ну вот, то есть, а как жить, если жить лень? Переживаю некий перелом жизни, нет смысла, нет цели, все пустота. Примите эту пустоту, и, она напо... ну, и вы станете этой пустотой. Эта пустота основа, основа присутствия. Вам сейчас вот пришел большой дар пустота. Просто примите ее. Многие ищут ее, многие ее мечтают найти, многие гоняются за ней. А вам даром пришла вот пустота, примите ее, скажите благодарю, насладитесь, кайфоните от того, что пустота. Да никуда мне не надо идти я я сюда не пришла чтобы что-то сделать или выполнить я сюда пришла познать познать кто я а если у меня пустота то это я пустота я хочу отдохнуть я хочу насладиться может быть вам пришло время благого отдыха примите Валера, книжки Гуржива, Успенского прочитайте, там здание есть наблюдать за собой, за тремя своими телами, затем четвертое рождается. Все как музыки, интервал, вам нужен человек. а вы читали Гуржива? Гуржива не читал, но я вот смотрю, сколько вы о нем пишете, наверное, все-таки, ну, книгу пока возможности нету такой материальной купить, через телефон и компьютер я не читаю, но аудио, однозначно, я с ним познакомлюсь. Самое главное, не врать себе во всем, совсем во всем. Да, себя обманул, Все, ты раб. Повсюду сети. Каждый ум хочет манипулировать временем другого. То есть, своего времени не хватает сделать все свои дела. Особенно, если эти дела выстроены умом. Потому что у ума слишком много дел. И времени реально не хватает, и поэтому ум включает манипулятора и манипулирует, захватывает наше внимание, э как бы экономит свое время, расширяет свое время. То есть он озадачивает ваши умы своими идеями. Вот. Поэтому, да, поэтому себе врать вообще противопоказано. Я курю, э я курю память феноменальная сигареты. Я еле бросил, честно, сигареты, и, кстати, мне такое пришло, что, вот я спрашивал, когда я уже, у меня было, ну, очень долгое время я сидел на шее у родителей, и хотелось чего-то своего вот найти, чтобы, и у меня просто внутренний протест против работодателей, потому что в основном они менее, извините, развити. это не высокомерие, это здравая оценка очень часто, менее развитие, какие-то, ну, не хочу больше даже говорить о них. И я просил, что, пожалуйста, откройте мне финансовые пути. И мне много раз говорили, вот, ну, то есть приходил ответ, что бросай курить сигареты. Сигареты, перестанешь курить, пойдут финансовые потоки. У тебя в горле стоит ком дыма, который перекрывает э, финансовые потоки. Долго я мучался. ну, 8 сентября прошлого года бросил и через три месяца э, потоки открылись. Я, я это на физическом плане э, не, ну, пощупал. Я, ну, год, э, где-то год э, так вообще, как бы, ну, на энтузиазме, на голом энтузиазме. И мне не то, что там на хлеб, но меня и родители, как бы, папа там сильно ругал, что ты, когда ты уже это, а я не могу пойти, я, ну, на работу, ну не, ну, не могу, ну, протест. В общем, здоровом теле, здоровый дух. Дух очень много энергии дает, дух очень много подарков приносит, и он не любит курить потому что ну не выдержит организм снисхождение духа в нездоровое тело. Ну, как бы снисходит, снисходит но не теми количествами, то есть не теми объемами. А если работа тебя развивает, способности. Вот я, кстати, да, хорош, работайте просто То есть пока вы находите для себя... Пользу, особенно я вот тоже очень, хоть и сопротивлялся внутри, но все равно там, то там подработал, то там, пока мне как внутренний мир разрешал даже работать, если я учусь чему-то новому, вот я научился кузнечному делу. Вот пока я учился, первые два или три месяца у меня никакого конфликта не было. Потом я уже научился, освоился, там все, такое неинтересно, Так само на стройке, пробовал работать, хотя юрист по образованию. Перепробовал столько всяких специальностей, и пока я учусь, да, у меня все спокойно, все хорошо. Благодарю, Людмила, очень, очень в тему вопрос. Как развить речь? Говорите. Практика. Вот как развить... Равно делать, <смех> а, к примеру, как развить речь, говорить, как развить мышление, мыслить, как развить пение, петь, как развить плавание, плыть, то есть, все просто. Она в аудио есть на ютубе, вся и всех груджи, их разговоры с учениками. Пойти эти песни, звук, все комплексы избавляет Алексей. Хоть эти песни играть, если можете, если так, можете научиться легко. Спасибо, Линара, хорошие. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста... Какой будет эффект воздержания при курении? Воздержание при курении. А. А. Просто смотря, э, смотря как у вас, э, какая у вас история. У меня просто история, я курить бросал, пытался бросить больше 10 лет. И для меня курить было бросить, это вознесение прямо ж э, ну вот как, я не знаю как будто я какой-то э, ну, ну не знаю это очень сильное вознесение это очень э, огромное воодушевление это очень облегчает это такое облегчение которое ну э, ну там э, уважение к себе э, что блин я вот наконец-то я смог и оно там еще провоцирует тебя, а ты такой держишься. И каждый раз, когда ты удерживаешь провокацию, ты становишься крепче. Твоя вера крепчает, уверенность. То есть, ну, там, цел, там как целый багаж, вот такой вот благо, которое дает вот любое, любое преодоление чего-то, вот, ну, что нам мешает, Люб, ну, любая наша победа, каждая наша победа, она очень много подарков несет. И вот эти победы, их нужно каждый день делать. Маленькие победки. Я вот уже говорил, и каждый раз могу говорить об этом, что я каждый раз, каждый день стараюсь делать победы. То есть, ну, побеждаю лень, я ленюсь мыслить, создавать мысли, ну типа молитву это еще называют, но кто молитвой называет? Для меня это создание мыслей в благом ключе, то есть и я как бы чувствую, что мне лень это делать, и я специально на эту лень наступаю, я это делаю, там я желаю в мыслях там встретил какого-то, я уже говорил ребеночка там Тебе там крепкого здоровья, счастья, удачи, любви тебе и всем, кого ты любишь. Ну, потому что там можно попасть на такого ребенка, который там любит сейчас, вот в этом моменте, любит всю Вселенную и осознает ее. И если такому ребенку пожелать, то можно через него хорошо улучшить мир, дать добра в этот мир побольше, то есть через детей. И ну я чувствую, что я немножко ленюсь это делать, ну я просто ну я просто это делаю и каждый раз я чувствую отклик а маленькие дети там вот это вот там три годика там два которые только ходить научились они вообще прикольные вчера приехал к родителям на велосипеде и а ребенок что-то идет, и я такой, ой, ты такой что-то там подумал про него, ты такой прикольный, и он чуть ли не спокнулся, не упал, я такой мыслями дальше, ой, извини, я не специально, э, я просто хотел тебе пожелать э, крепкого здоровья, счастья, чтобы у тебя любовь была там, все. и он поворачивается, останавливается и смотрит на меня, я ему улыбаюсь, он ну как будто вот слышит, ну может он не слышит мои мысли, но он чувствует тот посыл, который я отправляю, то есть то, что я созидаю во благо, и он такой, ну, как бы мог бы изначально на меня рассердиться что я ему можно сказать подножку поставил вот ты какой там да? ну, чуть ли не сглазил но он устоял а потом то есть я ему хорошего желаю и он поворачивается и, и, и это не первый уже случай вот эти вот особо, особенно маленькие дети они очень это Ну, хотите проверьте вот, не верьте мне прошу вас не верьте проверьте вот реально проверьте. Круто. И вот это вот, ну, оно, оно возносит, оно вас воодушевляет. Курение ⁇ это привычка, а независимость. А... Привычка, да, которую нужно заменить. Ох, кто-то, не удаляйте, пожалуйста, сообщение. Мы же в потоке находимся. И то, что выдает поток, оно может скорректировать, поднаправить, перенаправить. Ну, как все в этом мире важно. И даже глупости важно. Потому что, ну, услышанная глупость э -э осознанна. Осознанная глупость уже не является глупостью, потому что она осознанна. Если она осознанна, значит, ты уже вынес какой-то урок. Так, не, вы не поняли, будет ли эффект воздержания от секса при курении? Точно не понял. Будет ли эффект воздержания от секса при курении? А, а, ну вы хотите сами себе дать такой опыт? Уточните, пожалуйста. Эффект в любом случае, наверное, же, будет. Любая, ну, любой, любая жизненная ситуация является результат. То есть всему есть результаты. При курении, не при курении. То есть я до последнего, я уже, я кстати себя Познал, я себя осознал, я еще курил. Я просто уже потом, когда осознал себя, мне это дало силы, когда я, ну, ну, ну, не то что познал себя, как, когда я понял, кто я, когда я увидел, что, ну, осознал, а, вот тогда мне это помогло бросить курить. Так что курение, как бы, ничего страшного, кроме того, что, ну, спортом вы особо не сможете заниматься, например, бегом, потому что, ну, я как курение выдавливал, Курю, значит, надо бежать. А бежишь, кашляешь, вот это вот, вот это все выходит. И приходит осознание, что, ага, курить нельзя. И ты такой, раз, вот так вот покашлял, второй раз покашлял. Тут уже раз, ты уже не пачку в день куришь, а уже 10 сигарет в день куришь. То есть, и так потихоньку, потихоньку сбавил. Так. Все будет, конечно, будет эффект. Медитация как инструмент ума и можно ли использовать медитацию для улучшения своего благосостояния? Можно. Благодарю. Ваши ответы дополнили мои представления о тех вещах, которые спрашивал вас. Здорово. Благодарю. Во благо, во благо рода и счастья наших детей всех. Так. Медитация как инструмент и можно ли использовать медитацию для улучшения своего благосостояния? Медитация это жизнь. Просто кто на что медитирует? Медитация — это концентрация внимания. Если мы концентрируем наше внимание на ум, мы живем от ума и впадаем в поток ума, который рождает ум. Если этот ум не, созида... не, ну, не созидается, если мышление не созидается сознанием, то этот поток — рабский поток. Если мы вниманием медитируем на сердце, мы находимся в чистом потоке, в потоке Вселенной, божественном потоке, тогда мы как бы, ну то есть медитация по большому счету это внимание сердца, концентрация внимания на сердце, на сердечном импульсе, на сердечных потоках. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если можно так сказать. Так, ведь фина... Ой, благосостояние однозначно. Однозначно для улучшения благосостояния, однозначно. Ну, это полный ответ. Сто процентов. Вечер добрый. Что вы можете сказать по поводу сухих голоданий, влияние на организм, что с ним происходит, когда ни еда, ни вода длительное время не поступают внутрь и пробовали в эту практику. Это практиковать такое я не пробовал, у меня был такой опыт, когда это знаете, после пробуждения мое сердце было открыто полностью и сильные потоки энергии нисходящие и тебе достаточно этой энергии, которую ты получаешь из космоса, то есть из жизни, из бытия, то есть ее настолько много, я бывало вот и три дня не ел, там, ну, пить пил, но, то есть немножко это не знаю, как знаете, наверное, как тестируют Вселенная или Бог, наши физические оболочки, наши тела. То есть, возможно, нам сейчас подбирается будущая пища, или сможем ли мы... Но там, кстати, знаете, такой эффект, что много делаешь. Делаешь, делаешь, делаешь какой-то, ну, ну, наверное, от того, что энергии много. Сам я не практиковал такое, это мне просто вот было как даром такое попробовать. Нинель, добрый вечер. А если такой сон снится? Незнакомая комната, я сплю, и невидимая сила нежно поцеловала и дала мне розу. До чего приятно было, что я это перенесла в реальность, с улыбкой на устах. Что это ангел? Это может быть ваш родственник, это может быть э, ангел, это может быть э, кто-нибудь из живых то есть я вот бывает тоже посылаю кому-нибудь вот и мне уже приходили отклики что приходит долетают чувствуется ну не всеми но в основном это скорее всего ваш какой-то близкий это кто-то из рода заботится о вас и наполняет поддерживает Поэтому, ну, э, роду надо отдельный почет и уважение. А, а, э, ну, то есть, с родом надо работать. И, ну... Э, У меня вот э, был такой опыт, у меня дедушка э, умер, царство небесное, э, я его очень сильно любил, люблю и буду любить, и он мне однажды э, пришел, и я такой, дед, я хочу тебя обнять, обнимаю, и мне как-то, я не знаю, как, э, как замыкание, как, э, как в розетку пальцы вставил, какой-то вот, ну, какой разряд такой, энергии такой, ну, правда, недолго, это там где-то полсекунды, но такой мощный разряд, вот два сердца соприкоснулись даже во сне. Это очень круто. Это, ну, это поддержка очень сильная, значит вы нуждаетесь в этом. Может быть у вас какой-то сейчас этап в жизни, где, ну, где это нужно. Насчет лени. Насчет лени мы уже сказали, что лень... Это благо, лень это здорово, лени не бывает, нам подсказал, не помню имя, нам подсказали, что лени по большому счету не бывает, потому что лень, это мы как переключаем, ну как, если я ленюсь на физическом плане, то значит я не ленюсь в другом месте, либо я витаю в облаках, мечтаю, либо я анализирую, либо я планирую, либо я а, что-то еще делаю. Ну, то есть, просто вот я сам очень сильно лентяй такой, но лень это тот урок, это знаете как, это как коробочка, в образе пишу, да, к примеру, коробочка сюрприз. Вы открываете эту коробочку, и оттуда а, к вам приходит огромный заряд энергии. Чтобы открыть эту коробочку, нужно переступить через лень. Нужно то есть, ее победить, нужно преодолеть лень. Когда мы преодолеваем лень, а, эта лень раскрывается как цветок и наполняет нас. Наполняет нас а, энергией, которая реально заража... заряжает, дает силы, дает а, эмоциональный подъем. А, то есть дает еще уважение к себе, что я такой вот. То есть это а, как... Крошки, которые разбрасывает э, Бог, да, а мы их ленимся поднять, вот, и, ну, оно ее и назвали лень, мне лень ее поднять, эту крошку, да, я иду голодный, а Бог передо мной идет хлеб бросает, а мне лень поднять эту крошку, и вот, ну, э, лень или не лень, поесть или не поесть, то есть, э, вот, это, ну, это шанс, лень равно шанс, точно, вот. Благодарю, благодарю. Так, ребята, я за вас всех, вездесучного разума, всего наилучшего попросил. За всех попросил, за всех, ребята, Ловите удачу. Благодарю, Алекс Грей. Алекс Грей. Сейчас. Есть такая практика, которую я каждый день делаю. Алекс вот напомнил, за что большое спасибо и благодарность. Называется «Матушка». Эту практику привез где-то из Индии или, или сам выработал, и я не знаю, он просто много. Один из моих учителей, наставников, который пробудил меня после его мастер-класса, я проснулся. Владимир Викторович Довгонь, бывший бизнесмен, он э, очень э, болел. Э, у него там что-то такое, вот по истории, я не помню, ну, его жизни э, как-то очень сильно какая-то тяжкая болезнь, и врачи ничего не могли с ним сделать, и вот эта практика его вылечила. Э, это обливание холодное. Перед обливанием, говоришь, э, матушка, э, матушка, природа подари всему миру еще больше счастья, еще больше доброты, еще больше радости, еще больше единства, еще больше благополучия, еще больше крепкого здоровья. То есть, и вот это вот начитываешь всего-всего-всего-всего хорошего-хорошего. И, ну, и вот так вот обливаться. Или в проруби купаться, или обливаться холодной водой. Вот я каждый день холодный душ, перед принятием холодного душа проговариваю. Во-первых, это заряжает. Во-вторых, это благое дело в третьих и в четвертых и в пятых это добро то есть ты созидаешь ты своему физическому телу ты как жертву приносишь да я жертвую своим комфортом во благо кого-то во благо всех очень-очень сильная практика. То есть, ну, жертвоприношение, комф... меняю свой комфорт на здоровье всего мира. И здоровье и благополучие. То есть, очень крутая практика. Черепахи 300 лет живут, они почти не двигаются. Да, лень. Никак выбор не сделать Не, у них там черепахи двигаются и нормально двигаются. Просто... Есть такое, не знаю, как это в понятиях, оно там, я не ученый, не знаю, но знаю, что оно так, ну, догадываюсь. Разные временные измерения, мы просто в разных временах живем, это для нас она медленно, это для нас она не двигается, а на самом деле двигается еще и быстрее, ну, просто разные временные измерения. Как человек желает, а это зависит от восприятия, и мы ж не знаем, какое у них восприятие, какая у них, ну, то есть там мы много чего не знаем. Как человек желает всем любви, если сам себя не любит? А, а, я, а, а вы знаете такого человека, который не любит себя и желает всем любви? Человек, который себя не любит, он вряд ли способен пожелать кому-то любви. Ой, на этом на телефонном интернете был наверное закончился интернету переключить забыл на вай фай поставить получается это так как человек желает просто человек который себя не любит он мыслит скорее в формате таком в жизни жизнь такая плохая такая всякая и это все потому что вот тот вот вот такой вот гад. А вот это там, вот это правительство там такое-сякое, вот эти там такие-сякие, то есть, ну только не я. Но он не желает любви. Ну, вряд ли, ну я просто не знаю, как я, когда был вот этим вот человеком, который не любит себя, я не желал любви. То есть я мог, как бы, ну, я, может, как-то неправильно выражаюсь, но у него нет времени желать любви. Я занят сейчас, спишемся позже. Я тебе много расскажу, а ты людям дашь. Времени нет, оно только в материальных мирах. Братья, всем счастье. Вот, абсолютно согласен, что времени нет. Благодарю. Алекс, обязательно спишемся. Очень рад, что мне можно что-то дать. Я всегда открыт к новым знаниям. Особенно, если кто-то делится пониманиями, это всегда э, очень хорошо, потому что понимания собираются жизненным опытом, а жизненный опыт требует время, а времени у нас э, по физическому плану ограничено. Расскажите про созерцание точки и как добиться результата, как повысить концентрацию внимания. А, созерцание точки. А как повысить концентрацию внимания? А, я просто не знаю, что такое созерцание точки. Я когда-то рисовал себе на двери в туалете точку черную и пытался на нее медитировать. Но это было день или два, мне не зашло, я не знаю никак добиться результата в этом. Единственная точка, в которую я постоянно медитирую, это мои мысли. Я, ну как, стал хозяином своих мыслей. И поэтому я все время медитирую туда. Чтобы повысить концентрацию внимания, элементарно, я уже там когда-то говорил, но еще скажу, упражнение резиночка. Цепляете на руку, на запястье резинку. Можно для волос, там любую. И когда приходит мысль недоброжелательная, когда приходит мысль там или зависть, или злость, или раздражение, или еще что-то такое вот негативное. А, оттягиваем резинку, бьем себя по запястью. И все. А, Во-первых, это прививает внимание к, к нашим мыслям. Это очень классная практика, благодаря которой я научился а, быть, жить и все время а, созерцать свои мысли. То есть это очень крутая практика. Это практика я в свое время за нее очень многое отдал, чтобы мне ее открыли. Так что берите, применяйте, пользуйтесь. Работает э, вот так вот на ура. Э, у меня даже бабушка одна сейчас. Э, моя бабушка, э, папа на мама, э, упражнение резиночку делает. Поэтому вот это упражнение очень крутое. И, и она говорит даже помогает, Саша помогает. Ну, у нее там такой расклад, что она не может простить деда и, ну, что он ушел от нее. И вот с этим живет и давно мучается. И я как бы ей не говорил, что бат, тебе надо просто простить, отпустить. то ну, что ты это самое, ну, ну, не терзай ты себя, не и, не, ну и как бы мы ни говорили, сколько бы мы ни говорили, не помогало. А резиночка помогла. Она мне звонила сама вот не так давно и говорила, Саша, спасибо, каждый день с резиночкой. То есть, работает. Так, э, да, некоторые любовь, за страдания или жертва принимают. Помнить себя. А если сбываются твои мысли, это какая сила? Э, не знаю, естественная сила. Мои мысли всегда сбываются. Сейчас... И, и всегда сбывались, они всегда сбываются. Это э, э, как это закон, э, причина, следствие. Э, э, то есть мысль причина, а результат следствие мысли. Джон Рэмбо, спасибо, супер упражнение. Ношу на обеих руках, вот, Алена. Я, как бы, в принципе, ее, я, наверное, полгода поносил, и все. Ну, и, то есть у меня уже выработалась привычка, и я научился без нее отбивать эти плохие мысли. Я уже стал давать себе установки, что так внимание, ум, <сёк> эти мысли нельзя. Вот, благодарю за подарок, упражнения. Во благо, во благо рода. Я там в сообществе на канале опубликовал тоже очень классный материал называется э, как же э, э, там получается пост о том что э, сейчас вот, вот миссия я знаниями улучшаю мир принципы я всегда мечтаю о большом думать не как все то есть э, вот это вот э, советую я себе сейчас запишу э, вчера хотел записать но э, уже было поздно не успел э, задиктовать себе на диктофон и слушать каждый день хотя бы при минимальной громкости это очень крутая аффирмация я честно сказать она у меня давно она у меня уже четыре года но я ее не мог найти и вчера я ее нашел опубликовал вот в сообществе поэтому тоже попробуйте вот попробуйте это программный код который ну, который очень хорошо нас, ну, как, там и уверенность поднимает и дает понимание, что, ну, ну, в общем, почитайте, ну, как, просто как, ну, почитать, да, это одно, но я все применяю сразу, то есть, надо пробовать, если дают практику, Попробуйте. Не зайдет, пожалуйста, ну, то есть не пользуйтесь как хотите, а главное попробовать, потому что, ну, не попробовав, как понять, подходит она нам или не подходит. Вот, поэтому я все практики всегда пробую, и которые мне подходят, я оставляю. И вот аффирмации, и я с ними практически всегда, я себе сам записывал, просто на диктофон лучше, чем постоянно... Вот это вот, ну, ну, самому мысли создавать там я, там, ну, там придумывать что-то там, ну, аффирмации, проговаривать. А, что проще на диктофон записать и слушать, и оно пассивно заходит и устанавливает все необходимые файлы. Вот. Ага. <coughs> так, доброго времени суток, Владислав, здравствуйте. Добро пожаловать, окружающие в недоумении. Так, благодарю за так, ну. Э Сейчас я выгляну, тут, по-моему, еще были вопросы, которые нужно было открыть. Вот, как управлять свои эмоциями. Как управлять своими эмоциями? Для того, чтобы управлять эмоцией, ее нужно хотя бы заметить, ну то есть реагировать, осознать, что вот эмоция пришла. Осознание наш самый главный инструмент во всем. А, все, что нам, ну, нам как, как и мысли, как и эмоции, нам надо осознать. И только тогда мы можем а, ее редактировать. Если мы осознали эмоцию, вот пришла негативная эмоция, я осознал, что эта эмоция негативная, она мне не подходит, я не хочу это чувствовать. И тут же э, подключайте ум и э, формируйте, то есть формируйте мысль, которая э, выведет вас из этого состояния. Каждому человеку подход отдельный, индивидуальный. Каждый сам себе щупайте и находите. Я каждый раз, ну тут нету какого-то постоянного одного там какого-то метода. Я постоянно, ну мысли разные, эмоция пришла, я пытаюсь ее объяснить себе, что, ну, что она мне не нужна, что что эта эмоция там вызвана тем или тем. То есть причину найти, причину своей реакции, почему, почему именно такая эмоция ну, в... явилась, то есть реакцией на что. А, то есть почему именно такая реакция на это то есть ну, нужно а, эта работа Это работа над собой а, как бы постоянная поэтому ну и, и как бы а, мне тетя подарила такое понятие недавно мы общались философствовали а, Говорит, а есть сознательность и это очень интересно Именно сознательность... Э... Ну вот, не мой, э, не мой опыт, э, а пересказывать э, не дает поток. Вот Не могу я пересказать так, чтобы не испоганить понятие. Поэтому извиняюсь, забираю, Ну ни, ничего не буду говорить про сознательность. Просто вот сознательность — это там кто как понимает, конечно, тоже интересно такой, но извиняюсь, что как подразнился, могу сказать. Как у вас произошло просветление, при каких обстоятельствах, о чем думали в тот момент? Просветление, оно ж происходит, оно происходит каждый день. Происходит просветление, бывает протемнение. Все зависит от наших поступков, от нашей реакции. Просветление это не так, что я пришел и, ну, то есть я просветленный и все. Теперь с этого момента я просветленный, нет. Просветление это когда это когда как Через тебя проходит свет. То есть, когда ты выпускаешь свет, вот это просветление. То есть есть свет, а есть просветление. То есть просветление это промежуточное, это временный такой, это как, как мгновение, как это очень похоже на инсайт. Очень похоже. То есть, это когда ты преодолел, победил своего врага. То есть, когда ты, там, к примеру, переступил через свою лень, когда ты, там, ну вот тоже за курение говорили, когда вот бросил курить, вот этот вот момент просветлел, или там, когда ты пожелал кому-то здоровья, там тепла, любви, ты светишь. Вот это вот просветление, когда ты светишь. А еще мы, ну, мы часто затемняемся. Я, вот, я участник дорожного движения. На велосипеде езжу. И я очень часто затемняюсь, <темняюсь> протемняюсь. Потому что маршрутчики подрезают постоянно. То есть, и у меня реакция, конечно, но ну, это ж, все ж на скорости, все быстро в движении и реакция есть. Ах! и протемнился тут сразу же ловишь себя на этом там господи прости не хотел буду в следующий раз внимательный Оно вот ну как это в моменте все и просветление и протемнение и нейтралитет то есть ну нейтралитет как бы как золотая серединка когда что-то происходит а меня как будто здесь нет Как вы бросили курить? А сейчас я там просто не ответил еще. Так, Нинель, запись сохраним, она будет, да. Мало кто живет сознании, да. Так, как у меня произошло на просветление? Понятно, сказал при каких обстоятельствах, о чем думали. Это вот, ну, просветление. Это как знаете, как ну. Вот сидит Бог на Луне, закинул удочку и рыбачит. У него наживка на крючке. А, счастье, любовь, радость. И вот он рыбачит. И просветление ⁇ это когда ты кусаешь эту наживку, хватаешь. И ну, и тебя раз, Бог раз, и вы, выдернул из рутины суеты в Царство Небесное. То есть вот это вот, как, ну, по, в образе, это вот так вот приблизительно выглядит. А, то есть, ну, что просветление это как вот: ну, э, сделаешь ли ты этот шаг или не сделаешь? Если сделал, ты просветлел на это мгновение. Если не сделал, ты либо остался там же, либо uh, ты сделал что-то не то, ты протемнился. То есть триединая uh, uh, форма бытия всегда, в каждом моменте триединая форма бытия. Какую форму вот, uh, мы выбираем, просто здесь и сейчас uh, мне почему-то она ассоциируется с нейтральной, то есть uh, с балансом, uh, когда ты не реагируешь. Но мне нравится хватать наживку, потому что, ну, во-первых, в энергиях возносит, во-вторых, эмоционально это все, и, в-третьих, информация, ну, получаешь дары информационные. Вот так, так, так, познай себя, и ты познаешь Вселенную и мир, и Бога. Так, как вы бросили курить просто силой воли курить бросил э, долго желал долго просил бога молил помощи бросить курить сколько пытался то там два 3 дня не курил 5 не получалось а потом нашел женщину сейчас если хотите э, даже найду. Вот э, на ю э, она бросить курить там за полчаса сейчас я даже виду бросить а, э, Нет, бросить курить в течение часа. Вот так, так В Ютубе так и напишите. Бросить курить в течение часа. И первое, самое первое видео, эта женщина, она дает типа гипноза, но это не гипноз, больше похоже на медитацию. Ты просто как в медитацию входишь, она тебе диктует, ты принимаешь это. И в конце она дает практику. Сьюзан Хэ, Сьюзан Х, наверное. Сьюзан Хэ. Она в конце дает практику, что когда... Хочешь курить, сделай 10 глубоких вдохов и медленных выдохов. И действительно помогло, появилось желание курить. Я раз сделал это упражнение 10, даже не 10, а там 3 глубоких вдоха, 3 выдоха, все. Уже, я уже забываю о том, что мне захотелось курить, я, ну, меня отпускает. Помогла, действительно. Спасибо Ютубу, что у нас есть... Так, ну, э, столько информации э, и много полезной. Расскажите, как научиться медитировать? Пробую уже два месяца не получается. Э, лучшая медитация, это вот э, если вы... Э, смотрите, сейчас час двадцать где-то э, 20 минут назад э, я рассказывал упражнение «Резиночка». Вот это вот э, самое лучшее... Э, и самая нужная медитация которая вам надо будет то есть медитировать это не только сидеть в позе лотоса и как бы уходить из этого мира потому что ну как ну не знаю вот если вы меня спросите значит все таки моя точка зрения вас интересует поэтому все таки вот вот эту вот резиночку просто делайте, и, и все. Вот это вот вам медитация. Самое важное, медитировать, ну, то есть самая лучшая медитация, это медитация всегда. То есть когда ты всегда внимательный к своим мыслям. Потому что, ну, 40 минут в день быть внимательным к своей мысли, а остальное время отпускать ум на волю и ну вы представляете какой дисбаланс ум вытворяет что хочет 23 часа в день а вы контр... а вы медитируете час в день то есть ну не есть лучше лучше медитируйте на протяжении жизни это не обязательно уходить в какие-то миры там это просто вот внимательное созерцание концентрированное созерцание и советую именно созерцать мысль, потому что с нее все и начинается. Ну, есть до нее вроде бы там еще импульс, но это другое. Я медитирую, если я хочу отдохнуть и получить энергию, эмоции, может, многие, наверное, из вас знают канал Ливанда или исцеляющей медитации. Мне нравится ее голос, и нравится ее медитации. Она классные медитация дает. Как бы, ну, мне нравятся медитации с сопровождением. Ну, то есть, если медитировать самому себе, то для меня лучше это делать на протяжении всего дня. А если садиться уже в медитацию, то лучше с ведущим. То есть, кто тебя ведет. Такие медитации мне нравятся, там можно как довериться и дополнять ее медитацию своим еще ну, собой. Я понимаю, что это, и понимаю, что там чувствуешь в этот момент. Просто мне интересно, что способствует вашему просветлению. Путь, иду, и, цель, много чего. Нужда, путь, цель какие-то. Это... Ну, способствует. Все способствует. А, на самом деле, я же говорил, вот вначале вы просто, наверное, позже пришли, а, а, я не, не специально тут, я не специально такой, а, таким стал. Я и не собирался никуда вообще-то не просветляться, не это меня просто жизнь <g�> повернула, заставила, сказала, давай, ну как, давай. Меня никто не спрашивал. Это так так получилось. Вот, наверное, такой я, вот такое оно у меня проявление. И способствует все принятие, доверие, вера, намерение, чистота намерения, то есть искренность, доброта, честность, то есть все вот это вот, все то, что можно назвать добром и, ну, там, благом, благом, добром, вот это вот все способствует. Но по сути, способствовала как раз обратная куча всяких испытаний, тяжелейших, различных, и, ну, просто вот жизнь, жизнь способствует. Вот кому там очень трудно, кому там очень тяжело, радуйтесь. Вас просветляют небеса, как бы, ну... Тот, который не голодал, не знает о вкуса хлеба или сухаря. Тот, который не знает голода, он же не знает э, настоящего вкуса э, сухарика сушеного. Там. То есть вот так вот это. <coughs> о чем вы думали до того, как у вас э, произошел этот момент? Что было до того, когда вы почувствовали эту субботу в тот момент? Тот момент, он, это на самом деле точка сборки, которую нужно всем нащупать вниманием. Этот, ну, то есть, это можно включить в любой момент. Для меня это когда я захочу, то есть не захочу, но ну, это элементарно. Это точка сборки, это. Это как комната, в которой ум тебя не терроризирует. Он не может туда войти и овладеть тобой. Он стоит за стеной, и ну, тебе его не слышно, не видно. Это, это твой, твой дом, твое сердце. Нужно переместить точку сборки в сердце. А, то есть, точка сборки, это, а я уже тоже сегодня сказал, что это а, а, то место, куда привыкли мы направлять наше внимание. И у большинства точка сборки в голове, в уме. Поэтому ее нужно просто переместить в сердце и жить вниманием в сердце, и все. Ни о чем не думаю. Это как? Это просто, ну, э, это просто я. <dont tutole NYU> <talking> а три основных точки в теле. Семь энергоцентров, но три основных. Интимная точка, мужское, женское начало, сердце и голова. Три. Вот это вот три, как бы, в голове ум, в сердце душа, в паху дух. Ведь мы не контролируем нашу сексуальную энергию. Мы ее можем перенаправлять, но мы ее контролировать не можем. Это, ну, это вот сейчас открылось, благодарю я это понимание еще расширю, я покопаюсь, класс, вот видите, как хорошо, что есть онлайн, и как хорошо, что есть вопросы, как хорошо, что есть все вы, очень здорово, я, я благодарен всем и каждому, вы умнички, молодцы. Владислав, так, а чё? А так, это было, может, как будто выйти из тела и снова зайти, это я не знаю уже о чем. Как вы концентрировали самосовершенствование на внимании к себе, кроме резинки? Концентрировали самосовершенствование на внимании к себе, кроме резинки. Внимание на реакцию. То есть все, получается, все идет через внимание. Без внимания к себе мы не, не сможем познать себя. А мы проявляемся через что? Через мысли, через слова, поступки, через восприятие. То есть там а, а, самоанализ, почему а, у меня такая реакция на такое поведение, почему у меня на такие слова, в мой адрес такая реакция. То есть это, ну, это целый а, спектр или как? Целый а, диапазон работ. А, Сейчас еще раз вопрос прочитаю. Как вы концентрировались? Просто так что-то вы тут замудрили, концентрировались. Самос... Я даже, наверное, не концентрировал самосовершенствование. Я просто читаю книги, смотрю интересных людей, не смотрю телевизор, не общаюсь с неинтересными людьми, не общаюсь... Ну, то есть пустые вот эти вот разговоры. Кстати, недавно только научился, <смех> от этого трудно уйти, потому что вот точно правду говорят, что когда ты становишься другим, то твой твое прошлое окружение тащит тебя обратно и говорит, нет, подожди, ну нет, ты ж не можешь быть, не можешь вдруг стать лучше нас. Давай нет, давай оставайся, давай вот там глупости поразговариваем, давай поразговариваем в пустоту, а когда мы ни о чем разговариваем, вылетают очень много слов, образов, которые нам такую, такие испытания программируют. Я просто вот так вот разговаривал, уже осознанный, уже себя знаю, а все равно разговариваю. Иногда так выключают они своими вопросами там или словами. И ты там наговоришь, а потом тебе как придет испытание. Ведь если ты уже осознанный, тебе же испытаний намного серьезнее приходят на слова, и намного быстрее они приходят до тебя. И вот эти уроки, когда они мне надоели, я просто ну, перестал общаться. Вы говорите, я, кто же этот я? Видели ли вы его? Что стоит за вашим я? Я говорю, я потому что я отталкиваюсь от опыта жизненного Личности. Тут получается как? Для чего я говорю «я»? Да? Любое моё слово, любое моё выражение, озвученное здесь, хоть и нахожусь я в потоке и в присутствии, каждое слово, оно, во-первых, формируется, во-вторых, озвучивается всё через ум. То есть эго, ум, все это здесь задействовано. Я единое существо. То есть ум, эго, душа тело. Ну, ум, эго одно и душа тело. Я триедин. Если вас интересует, что стоит, а, что стоит за вашим я. Дух и душа. В настоящий момент. Здесь и сейчас. Рот стоит небесный, весь причем а, просто а мы что получается как а, я делюсь опытом Александра, а, да, жизненным опытом, пониманиями. Тут а, я это эволюционная ветка развития. А, основанная на определенных жизненных опытах, на определенных жизненных ситуациях, на... Ну, кто же этот я? Это эго, ну, эго, скорее. Скорее всего, эго. Все же идет, ну, просто как... Когда я вне личности, вы не вытянете с меня ни одного слова. Мне не хочется разговаривать, мне просто хочется улыбаться, радоваться. Я, ну, даже не то, что мне, это просто радость, просто улыбка, просто вот сплошное осознавание с самим собой, наверное. Так, и что-то тут еще было. В общественных местах могу внезапно почувствовать сильное головокружение. Прям все плыть начинает перед глазами. Уже выяснила, что связано это с тем, что недалеко находится человек с тяжелой энергетикой. Пьяный, злобный, тяжело больной и так далее. После таких встреч ощущаю слабость в течение суток. Вопрос первый. Как защититься от них? Вопрос второй. Как быстро восстановить свою энергию? Неля пишет. Получается... Не обязательно, что это связано с тем, что недалеко находится человек с тяжелой энергетикой. Головокружение внезапное, это я сам интересовался, у меня тоже часто бывают. Во-первых, это энергии. Это просто энергии, которые заходят в нас, сильные энергии и идет э, преображение, преображение нашего организма. Нужно принятие, нужно, э, если энергия заходит э, э, тяжко через... Ну, это, во-первых, это знак, знак того, что пришла энергия. Во-вторых, э, знак того, что э, данная энергия причиняет вам, э, вашему физическому телу дискомфорт. Это значит, что нужно... Э, ну, где-то э, доработать, где-то что-то подправить, где-то вы э, конфликтуете либо э, со своей совестью, либо со своим внутренним «я». И все. Так, ну, надо уже заканчивать, уже э, как бы и так мы тут э, долго. Я уже, честно, уже и голосы подустал. Я это краткий «я» или, или и «я». А, таких «я» много. Так, когда вы вне личности, нас не будет, будет только вы. Спасибо большое за ответы. Это побои от психопатов из детства. Так, всех благодарю. Ставьте лайки, если понравилось. Это помогает продвижению каналу. Продвигая канал, мы делаем благо всем, всему человечеству, потому что прост... ну, больше распространяется видео, плюс чем больше просмотров, тем больше копеечек я получаю, тем больше у меня появляется возможности в помогать и в том же время нужно покупать еще программное обеспечение для работы с видео, для работы с аудио вот ну и плюс у меня есть много мечт, много планов, много идей. Воплотить которые нужны ну, нужны материальные блага. Поэтому как бы поймите это все правильно, но нужно продвигать, нужно продвигать информацию и канал. Всего доброго, очень рада общению. Вот, всего доброго. Субтитры